Здравия вам, господа бояре! Не успели отгремить новогодние салюты, как подписчики начали мне массово присылать а, в личку одну и ту же душесчипательную историю. Называется «История о развод из-за кофе» и опубликована она была на сайте Пикабу. А вы что думали, самые крутые новости – это про спецоперацию? Нет, самые крутые новости – это про развод из-за кофе. А про спецоперацию вы можете... Сейчас прочитать самые свежие новости на канале «Берлога З. Ссылочка в описании. Канал ведет действующий контрактник «Барса» Министерства обороны Российской Федерации, сам «Берлога». Ну и, наконец, история «Развод из-за кофе». Со слов юриста, который написал эту историю, к нему обратился молодой человек, с такой проблемой жена, значит, решила с ним разводиться, но при этом она юрист крупной компании, что очень сильно осложняет ситуацию с разводом. Понятно, кто здесь имеет наибольшие шансы выиграть, поэтому мужчина решил подготовиться заранее и понять, как бы свои стартовые позиции. А что делать-то? Ну и рассказал: жил-себе, не тужил, пока не влюбился. Гонял на мотоцикле, летал на параплане. Проживал в квартире, оставленной бабушкой в старом жилом фонде подмосковных мытищ. Раза два, три, четыре за год ездил посерфить в египетском Дахабе. Как я понял, именно там он встретил ее Солнце, море, пляж, гормоны, хороший секс и тому подобное. И парочка домой уже приезжает вместе. А еще через месяц конфетно-букетного сексуально разнужденного периода начинает вместе жить и строить семейный быт. Прожив полгода, решили даже пожениться. А еще примерно через 3-4 месяца супруга ему сообщает, что хата в мытищах, да еще и в старой хрущевке, это полный отстой, деградация и жизнь не среди людей, а среди орков. Нормальные люди живут внутри МКАДа. А все, что с МКАДом, это ну, чернь, понимаешь, да. Посему бабушкину квартиру надо срочно продать, а вырученные деньги потратить на первый взнос. По ипотеке да ипотека ипотека нормальные люди именно в нее приобретают жилье если не имеют богатых родителей так не имея денег прямо сейчас на кармане можно купить именно то что хочется показать весь свой фешенебельный статус якобы статус да и купить жилье собственно которое тебе нравится жить там где тебе хочется да а деньги как-нибудь потом, в течение лет 30, ну, как-нибудь рассчитаемся. Главное же показывать статус, да. Переживем, в общем, переплату. Главное, хату нормальную купить в мытищах как-то вот, ну, не очень, да, мытища. Ну, что такое мытища, да. Мотоцикл. Ну, твой мотоцикл дорогой, это, ну, как бы вообще не транспортное средство, сказала жена, мотоцикл... Это орудие убийства, да, на нем можно разбиться, разломаться. Ну, никакого кайфа. Зачем это все надо? Ты лучше продай мотоцикл, а деньги мы внесем в ипотеку. Вот. В качестве первого взноса. Меньше платить надо будет, да? Разумно же? Очень, конечно же, разумно. А еще твой параплан, дорогой. Ну, ну что это за ерунда? Летать где-то там, это же высоко, это же можно разбиться. Зачем тебе этот параплан? Зачем тебе этот риск? Ты его продай. А деньги, ну, соответственно, в первый взнос, в ипотеку, да. Ответственный же супруг, ну, не может себя так безответственно вести, кататься на мотоцикле, да, в свое удовольствие, подвергать себе риску полетами на параплане. Продай параплан, внеси деньги в ипотеку. Ну и, в общем, так и порешили. Оба супруга добровольно отказываются от всех финансово затратных излишеств, а весь свой текущий доход начинают направлять на погашение внутримкадовской ипотеки, где, как мы знаем, цены нифига не маленькие. Вот, и даже людям с хорошими зарплатами в общем это очень сильно бьет по карманам. Исключение из всех вот этих вот ужимок, это текущая необходимость и разные бабские, непонятные мужскому разуму, расходы на всякую косметику там и так далее. Ну и совместные отдых, так сказать, вместе, да, вот на него у них что-то там оставалось. Все выше перечисленные, обсудили, прикинули, значит, бюджет, вроде все выгорает. Если на всем сэкономить, то можно нормально жить внутри МКАДа, да, такая жертва, да. В процессе обсуждения морали блокнот делали какие-какие расчеты на страницах этой же принадлежности для письма и блокнот, что интересно, сохранился. Это, конечно, не документ, но представление о договоренностях дает более объективное, чем просто слова одной из заинтересованных сторон. И вот далее. Просуществовав в этом режиме более года и исполнив все пункты этого важнейшего соглашения, Супруг однажды сел в автомобиль своей супруги, дабы привести машину в порядок. Да. Ну, на автомойку свозить. Наш боярыня, она же сама не поедет, надо, чтобы кто-то отвез, да? Повез на автомойку, причем на автомойку самообслуживания. Как вы знаете, автомойки самообслуживания, они ну, минимум в 3-4 раза дешевле, чем обычные, где тебя мойщик моет, так что всем понятно. Насколько приходилось несчастной паре экономить, чтобы жить внутри МКАДа. И вот он открывает багажник, чтобы там прибраться, и офигевает. Багажник был просто под завязку, наполнен стаканчиками из-под кофе. Стаканчиками из-под кофе из одной знакомой кофейни в центре, в паре минут от работы супруги. И кофе там... По 400 рублей за стаканчик. Ну, очень хороший кофе, наверное. Да? 400 рублей, вроде денежка небольшая, но количество гипотетических транзакций вызвало массу вопросов. Возвращая автомобиль супруги, муж поинтересовался, что это сейчас такое было. Нет, кофе это конечно нормально, это окей, попила кофе, это все хорошо, все пьют кофе. Кофе это вкусно, бодрящее, в общем полезно для здоровья, да, замечательно. Забитый мусором багажник это тоже не страшно, да, я же муж, я же настоящий мужчина, пойду вычищу все не вопрос. Вопросы вызывало только количество этих стаканчиков, которыми был забит багажник супруги. А багажник был забит стаканчиками из-под кофе полностью. Ну, непонятно, почему она их не выбрасывала сразу. Видимо, проще было как-то это в багажник запихать, не знаю почему. На что ему супруга объяснила, что недостойно мужу Задавать жене столь мелочные вопросы про какой-то кофе, она в нем уже разочарована, а кофе она пьет, следуя на работу, а еще потом с работы, ну, то есть 400 рублей по дороге на работу и 400 рублей по дороге с работы. Именно в этом месте пьет, потому что там его варят просто божественно. Никакой кофе из какого-нибудь другого МакАфта там или KFC там не подходит. Это совершенно не то. Рядом не стоит. Нормальный муж вообще не должен забивать голову такими мелочами, указывает жене, что пить. Где пить? И почем? Да, 400 рублей за стаканчик. Два раза в день. Это почти 20 тысяч рублей в месяц. Или почти четверть миллиона в год. Да, она это понимает. Ну и что? Каким образом это идет в разрез с их первоначальными договоренностями? Экономить на всем, чтобы жить внутри МКАДа. Прямо следующая из пункта выше формула. Четыре года такого кофе это миллион. Именно за миллион был продан его крутой мотоцикл, деньги с которого улетели в ипотечную хату. «Ну да», — сказал супруга, — «ну и что? Никто ж не заставлял тебя продавать его. Это она просто предложила, а ты согласился. Что не так?» «С парапланом точно такая же фигня, и она тоже никаких параллелей не видит. Никаких отклонений от финансовых стартовых договоренностей супруга вообще не наблюдает». Ну, экономить будешь, видимо, ты, мужик. Это ты все будешь продавать. А она, свой замечательный уровень жизни и кофе по 400 рублей два раза в день, она от этого отказываться не будет. Ну зачем? Ну, зачем? Для чего? Ежедневный кофе для нее это просто текущий расход. Ну, понимаете, карманные расходы у бабы. От которого она не будет отказываться... Так как это самым серьезным образом изменяет ее привычный образ и уклад жизни. А они об этом не договаривались. И муж просто беспределит, предъявляя ей какие-то претензии за кофе. Ну, то есть вы понимаете, да? Он продал свой мотоцикл кардинально, изменив свой уровень жизни. Продал свой параплан тоже кардинально, изменив свой образ жизни. А она ничего не поменяла. У нее все хорошо. Как было, так и осталось. Кофе два раза в день по 400 рублей. И вот, наконец, скандал из-за кофе и, соответственно, развод. Хата в ипотеке. Совместно нажитое имущество в чистом, незамутненном виде. Вся вот эта хата в ипотеке. Кто там считал, кто кому продал парапланы, мотоциклы, да, за, за какие миллионы. Требования кредиторы выполняются, остаток пополам. Она юрист и все сопроводит как надо. Короче, у высоких договаривающихся сторон прийти к соглашению не получилось по причине диаметрально противоположных взглядов на картину мира, на жизнь, на то, что есть взаимное обязательства, есть границы и к чему приводит нарушение этих границ. Впереди развод и не самыми хорошими стартовыми позициями у него, но далеко не безнадежными. Хотя вариант минус квартира, минус мотоцикл, минус параплан, плюс сумма денег, которой заведомо не хватит даже на половину вышеперечисленного, тоже не исключен. В качестве итогов, говорит юрист, даже в бытовых вопросах договаривайтесь внятно, очерчивая не столько вариант «что будет, если все будет хорошо», сколько вариант «что будет». Если будет все плохо, определяйтесь со старта с терминами, избегая расплывчатых формулировок, ибо впоследствии может просто оказаться, что для одного кофе по 400 рублей два раза в день это норма, а для другого это недопустимое излишество». Ну и по пунктам выше пробегитесь, там тоже есть что на заметку взять, чтобы не пришлось из-за кофе разводиться, написал юрист. Кстати, ссылка на хорошего юриста находится у меня всегда в описании под роликами. Можете обращаться, если у вас подобная ситуация с разводом из-за кофе или еще из-за какой-нибудь фигни. Но от себя я добавлю, ребята, от себя я добавлю. Э -э как правило, с женщинами... Не стоит выстраивать каких-то договоренностей, понимаете? Для них вообще вас кинуть, это расплюнуть. Тем более, что суды, как правило, становятся на их сторону при разводе, понимаете? Ну, вы же поняли, что человек лишился параплана, да? Лишился мотоцикла, лишился своей хаты в мытищах, с непонятно какими перспективами просто жить внутри МКАДа, да? Он лишился уже этого всего, и по справедливости ему надо это все обратно вернуть, если они решили расстаться. Но по справедливости у нас не будет. У нас будет так, как захотела баба. Поэтому делайте выводы, господа бояре, стоит ли заключать какие-то договоренности.